друзья мои всем привет приехал на авторынок зеленый угол сегодня 7 марта посмотрим скажем так на остатки авторынка и посмотрим конечно же сколько стоит у нас с вами автомобили пока автомобили есть но с каждым с каждым днем автомобили становятся все намного меньше и ценник я вам скажу реально растет я вот сейчас зашел на авторынок просто посмотрел на данный автомобиль и я был если честно немножко в шоке это Honda Shuttle, автомобиль 2016 года выпуска. x комплектация, это хорошая комплектация. Аукцион 4 балла, он на литье. Вот такой вот какой-то аракал здесь, да, у него хорошие кожаные чехлы. Короче говоря, хорошая комплектация. Ребят, автомобиль стоит полтора миллиона рублей. Полтора. То есть раньше, раньше такой автомобиль можно было взять, ну, грубо говоря, там и за миллион, да. Миллион там 50. 50. Пробег 92 тысячи. Кузащина, в принципе, и то, и то. Идет замена крышки багажника. Полтора миллиона рублей. Мы сейчас не будем зацикливаться на одной стоянке. У меня в данный момент проходит поиск автомобиля. вот Поэтому поснимаем автомобили с разных стоянок авторынка Зеленый угол. Это Honda Nbox автомобиль 2014 года выпуска 4ВД 617 тысяч. Простая комплектация, простая. Довольно популярный автомобиль. Бензин 07,58 лошадиных сил, кнопка старта, мобилайзер, камера. Все как положено далее смотрите toyota rush 2009 год объем двигателя полтора литра здесь установлен автомат не вариатор а аукцион три с половиной балла 1 миллион 35 тысяч рублей за полторашку объем двигателя 1 миллион многие еще спрашивают что по торгу есть торг на рынке или нет торга ребят, сейчас продавцы не торгуются вообще не торгуются вы, я думаю, должны прекрасно понимать вы видите, что происходит с курсом доллара вот еще один раз десятый год 4WD, 1 миллион 65 тысяч Toyota Passa 2017 год, литровый 759 тысяч и то, и то, автомобиль он закрытый он даже не на климате 750 тысяч мячик стоит редкий автомобиль простая комплектация стоимость 17 год 695 тысяч Субару Форестер 2019 год 2 и 5 3 миллиона 130 тысяч рублей представляете 3 миллиона да немножко недоумевать 17 год 4 в.д. 1 и 3 это даже не гибрид без комментариев наверное 4 балла 1 миллион сто пятьдесят девять тысяч он honda fit гибрид старый кузов 780 тысяч 780 восемьдесят subarу forester 2015 год штатное литье как видите черный цвет рейлинги хорошая у него комплектация вся у него есть накладки стоят 4 балла пробег 123 тысячи И цена 1 миллион девятьсот восемьдесят тысяч toyota рактис есть subaru трези автомобили полностью одинаковые на трези на Субару, даже с насеках указано toyota двенадцатый год полтора литра девятьсот тридцать тысяч следующий автомобиль это honda fit shuttle понимаете раньше и 600 и 650 и 580 четырнадцатый год, полтора литра 4 воды, 950 тысяч рублей. Друзья мои, что касается вообще поставок автомобиля, да, потому что, видите, очередная стоянка. Автомобилей практически нет. Вот только что разговаривал, только что разговаривал с продавцами, а запрета вроде как нет, да никакого. То есть машину купить можно. Есть проблема с переводом денег в Японии, но опять же это вопрос, это все решаемо. Можно сейчас привезти автомобиль, но продавцы немного притормозили, потому что, потому что вы видите, что происходит с курсом. То есть все таки есть какая-то надежда, да, то что курс доллара, курс доллара, он немного упадет. То есть завоз автомобилей он Ожидается. Ждем. Самая большая стоянка на авторынке зеленый угол. А, нижняя, центральная, да. То есть ну у нас она называется яма. И посмотрите, яма просто она опустела. В общем, ждем, ждем новые завозы. Ждем, когда упадет. Наконец-таки все-таки упадет, да, курс доллара. Друзья мои, ну, в принципе, я прошел по многим стоянкам авторынка «Зеленый угол», показал вам сегодняшние цены, да, цена шок, цена просто, я даже не знаю, как это, как это назвать, но не надо ругаться, не надо наговаривать, да, то, что правый руль дорожает. Вы обернитесь, вы посмотрите, что у нас происходит с ценами, с ценами налево, да вообще, что у нас просто происходит в стране. У нас цена растет, ценник растет с каждым днем бананы стоили 80 рублей я в магазин захожу они стоят 180 рублей это просто просто жесть, ладно, всем спасибо кто досмотрел до конца я поехал дальше на осмотре автомобилей я цену не поднимал у меня как осмотр автомобиля стоил 2000 рублей, так он и стоит, поэтому если нужна помощь, выбираем автомобиль на сайте drom.ru сбрасываем мне ссылочку, я еду проверяю для вас автомобиль